пассивный заработок в 13 лет заработок в интернете это возможно всем привет меня зовут макс риска с 13 лет тоже можно зарабатывать даже если вам еще нет с 13 есть способ и первый способ заключается можно если вы не знали если вам от 4 лет до 17 на вас могут оформить ваши родители детскую карточку и все, в принципе, можете что-то хоть с этим начать я думаю, у каждого банке такое есть именно в популярных банках в России Спербанк э, Сбербанк э, как-то так он называется э, в Украине приводов 4 и может быть там по-другому что еще есть если вы знали про это все, напишите комментарий, чтобы вам все понятно. Вот, когда вы получите эту карточку, вы сможете уже покупать криптовалюту. Да, без подтверждения личности, даже если вы меня 18. Потому что, так вам сказать, криптовалюту никто не владеет, но владеют, создали криптовалюту на интернете. Поэтому от доллара там вроде бы есть владелец вот в общем там э -э с 13 даже с минимум 4 лет это тоже сложно но возможно можно купить криптовалюту без подтверждения личности а если заходить например какие-то банки то бишь тиняков банк альфа банк и так дальше что какую-то акцию то там нужно еще подтверждать личность карточка это есть а вот личность э, тут нужно узнать если вы из рф то напишите в комментариях вы смогли э, инвестировать в Тинькоф банки даже если нет 18 э, я вот не в курсе но вроде возможно вот, заработок в интернете тоже это включает. Можно, кстати, в каких-то фондах участвовать, проверенных непроверенных. Они, конечно, закрываются часто и открываются. Я тоже на этом на заработок в интернете попробовал. И плюс и минус тоже были. А если считать пассивный доход то пассивным доходом прям интернет не назовешь. Но, к примеру, можно взять криптовалюту. Вы же вкладываете криптовалюту, она же может быть пассивной и не пассивной. Это уже 50 на 50. Упадет, вырастет на любую криптовалюту. ну или вам просто нужно денег сохранить это тоже отличный момент или вы станете трейдером продавать покупать эти криптовалюты например биткоин как я сейчас это делаю я конечно мог купить биткоин за и ждать но во что-то у меня не складывается чем мне это нужно вот у меня такой вопрос а что лучше напишите в комментариях Продавать или покупать криптовалюту, или купить криптовалюту, чтобы она на минимум цене, чтобы она хранилась. Где же можно больше заработать? Тоже очень важный образ. И главное, нужно выбрать цель. Если вы хотите какую-то дорогую покупку сохранить, и это лишь часть кусок, то уже, наверное, купите криптовалюту на какой-то срок вот а если я прям продаю и покупаю значит я не коплю я подзаработаю вот сразу хочу быстро потратить на деньги а культовалют не позволяет ее делать пассивный доход культовалют позволяет купить и через пять лет ее продать имейте в это в виду. я тоже хочу это узнать и узнал вот-вот эм. пассивный доход с 13 попробуйте в этом сохранить это безопасно думаю способ будет ведь тут то растет биткон то падает сначала он растет уже когда я покупал доллар когда мне еще не было 18 в реальном мире вот то там у нас ты их сохрани буквально 14,1 год стоит, 2 года вроде пропустил, об этом я не знал, потом мне подсказали, и вот прошло 2-3 года, когда кризис прошел, да? когда это все было на минимум, я купил на все деньги, которые собирались в день рождения, и рассказываю такую историю, но я расскажу еще раз, почему бы нет, и вот, если подсчитывать, если я сейчас всех продам, доллара некоторые уже купил на эту камеру вот э, сколько я на них подзаработал просто сохранить деньги сохранил и сколько их приумножил за столько лет где-то там в рублей э, в гринах это 2000 гривен а в рублей где там 6500 вот так как-то э, это сохранить деньги то есть это не такой уж пассивный есть пассивный если вы чем-то будете заниматься например снимать видеоролики искать аудиторию и ниже делать дизайн монтаж курс кстати у нас тоже есть курс я уже включу платный так потому что наш канал удали основной, это вот раздавал всем бесплатный первым закрытый когда у него было нарушение правил то что слишком много спама и обмана название просто делал заработать в интернете с 13 лет так кликбейт нам теперь нужно делать такое спокойное название и описание тоже спокойно там написал описание делал короткое и название тоже короткое и тогда ролики еще нужно снимать, некоторые уже перезыли, некоторые уже потратил, потерял ролики. Их было на канале уже 600, мировой рекорд, это было прикольно. Теперь их уже пропали, теперь у меня уже не 600 роликов, я их заново набываю. Как-то так вот своем своим копием, тогда будет у вас пассивный доход а пока, если можете сохранить карту это купить тоже эту камеру и снимать видеоблоги. типа того камера -то стоит э, можно купить эконом камеру за взял 4 k можно было за 2000 гривен что то что-то да и купить собирать э, если у вас есть огромные деньги да? Вот охохох. Ладно, мы ну, заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Всем удачи и пока.